Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигай. провел я небольшой анализ биткоина, выглядит это немножко страшно, но тем не менее давайте в этом сегодня разбираться. Мы в большей степени сегодня затронем глобальную картину и также затронем немного локальную картину. Давайте с вами начнем. Начнем мы по порядку, Постараюсь сделать все это дело по порядку. Итак, я провел, во-первых, трендовые линии поддержки и сопротивления на биткоине, то есть идет у нас общий глобальный тренд на повышение. Давайте все это дело я буду выделять, чтобы вам было более понятно. Все мы это быстренько постараемся сделать. А, смотрите. То есть я провел стандартные трендовые линии. Трендовую линию поддержки, трендовую линию сопротивления по максимумам. И у нас получился параллельный канал со средней линии. То есть в середине находится такая э, средняя линия тренда. Вот она. И цена на нее очень хорошо реагирует. Следовательно, она для цены очень значимая. Что мы имеем? Смотрите. Даже в локальной картине, если я перейду В локальной картине Цена на нее очень хорошо реагирует Даже в локальной А напоминаю, что мы провели тренд глобально Вот наша трендовая линия Отмечена штрих -ходом. Смотрите Вот как цена на нее реагирует Мы видим очень хорошие отскоки Также если мы откроем дневной тайфрейм Заглянем еще немного подальше То мы увидим У меня все полетело То мы видим очень хорошие реакции Например, вот, вот Идем с вами дальше. Вот, вот, вот, вот и так далее. То есть это очень хорошая трендовая линия для цены. И что мы сейчас имеем? Цена у нас зашла за эту трендовую линию сопротивления. То есть пробила ее вверх, но потом резко вернулась. И теперь она находится ниже данной трендовой линии. Это не очень хороший знак. И нам нужно, чтобы идти дальше, естественно восстановиться. И зайти за эту трендовую линию. Чтобы мы чтобы эта трендовая линия сопротивления уже служила трендовой линией поддержки. Это первое. Далее, что я хочу выделить. Смотрите, помните, мы с вами прогнозировали повышение с конца, середины-конца с середины -конца июля на 30-40%. Как мы это сделали? Мы с вами представляли на истории. Давайте я проведу пример. То есть, вот, плыли все сигналы. Вы там можете посмотреть это видео, мы с вами это разбирали. 30-40% мы с вами ожидали здесь импульсное движение. Когда цена находилась внизу, никто в это не верил. Произошло это у нас в конце июля. Далее, смотрите, друзья. Идем мы на предыдущий год, 20-й, вот, середина июля. Опять же, импульсное движение вверх, чуть больше там на 40%, и так далее. И то же самое происходило во всех городах. То есть вот, конец июля, импульсное движение. Идем с вами дальше. Конец июля, середина, импульсное движение. И так далее. И смысл в том, что в начале сентября тоже происходит нечто подобное. И мне стоило это заметить гораздо-гораздо раньше, чем сейчас, когда это произошло. Смотрите, здесь у нас произошла коррекция на 20%. В начале сентября, в самом начале сентября все обвалилось. Смотрите, идем мы с вами чуть раньше. 20 год. Было у нас импульсное движение вверх в середине июля. И в начале сентября мы с вами видим импульсное движение вниз, коррекционное, на сколько? 18%. Столько же. Потом последовало восстановление и превышение локального максимума Далее идем Идем с вами далее Вот у нас импульсное движение вверх в конце июля Потом в начале сентября импульсное движение, конечно, не последовало Но цена перешла в коррекционное движение И импульс образовался только у нас в середине сентября 2019 года То есть локальный тренд в начале сентября здесь у нас сменился Идем с вами дальше это у нас, друзья, восемнадцатый год, медвежий рынок. Тем не менее, даже на медвежьем рынке а, такая закономерность имеется. Смотрите, а, середина июля импульсное движение вверх. Потом, начало сентября, 5 сентября, импульсное движение вниз, насколько? 18%. То же самое. А, тем не менее, здесь у нас был медвежий рынок и восстановление не последовало. А, мы с вами продвинулись дальше, вниз, опять же из-за медвежьего рынка. А, смотрите, теперь середина июля импульсное движение вверх, потом мы с вами походили дальше вверх и... В начале сентября мы с вами ушли на коррекционное движение, после чего последовало восстановление и превышение локального максимума. Еще одна интересная ситуация, не похожая на другие, но тем не менее она как бы обратная. Смотрите, конец июля мы с вами ловим вместо импульсное движения вверх, импульсное движение вниз. В начале сентября мы с вами ловим уже не импульсное движение вниз, а импульсное движение вверх, то есть обратное движение. Вот такая вот интересная ситуация. К чему я веду, друзья? Бояться не стоит по истории мы видим, что это вполне адекватное движение для биткоина И большая вероятность того, что мы с вами восстановимся и превысим наш предыдущий максимум до конца этого года Тем не менее, смотрите это видео до конца, есть свои в этом нюансы Нам нужно смотреть и наблюдать определенные цели для цены Итак, сейчас я все это сотру, чтобы не мешало, и мы с вами продолжим Теперь, что касается Fibonacci Напоминаю, что мы с вами рассматривали вот такую вот ситуацию Рисовали уровни Fibonacci от максимума цикла до минимума. И что у нас получалось? У нас сверху находился уровень Fibonacci 1.618. Цена когда восстанавливалась, она превышала предыдущий максимум цикла, обновляла максимум и шла дальше вверх. После чего корректировалась до этого уровня Fibonacci 1.618. Вот, смотрите. Превышение максимума, коррекция. До 1.618 и дальнейшее движение вверх Так, друзья, продолжалось все циклы И наша ситуация Опять же, превышение максимума предыдущего цикла В данном месте Далее Пробитие уровня 1.618 Коррекция до этого уровня И дальнейшее движение вверх То есть по цикличности мы с вами также можем предположить Превышение максимума И дальнейшее движение вверх А глобальная картина говорит о повышении Пока что ничего не изменилось это всего лишь локальная коррекция. Также, друзья, обратите внимание, как хорошо работает уровни Fibonacci. То есть здесь мы провели Fibonacci от максимума до минимума цикла предыдущего. И цена дошла до уровня 3.618 по Fibonacci. То есть до уровня 63 000, причем ровно. То есть уровень Fibonacci очень хорошо работает. А уровень 2.618 по Fibonacci служит сейчас хорошей областью поддержки для биткоина. То есть мы видим, что цена у нас тестирует уровень 2.618 по Fibonacci, мы видим это в данном месте Цена тестирует данный уровень И мы уже видели нечто подобное в предыдущем цикле То есть мы с вами пробили трендовую линию сверху вниз Подошли к уровню Fibonacci 218, И теперь ее тестируем Смотрите, предыдущий цикл Вот, мы с вами превысили трендовую линию Которая находится посередине Потом вернулись произошло ложное пробитие данной трендовой линии и здесь у нас находится уровень Fibonacci 2.618. Давайте я его сейчас покажу. Вот он. То есть мы с вами зашли за трендовую поддержки, протестировали данный уровень и вернулись. Это произошло в течение нескольких дней. Поэтому нам нужно сейчас подождать, друзья, развязки событий. Если мы отскочим от данного уровня Fibonacci и превысим трендовую сопротивления, то это будет хороший бычий фактор. Но, опять же, желательно подождать обновления предыдущего локального максимума, то есть уровня примерно тысячи и Итак, данные Fibonacci можно стереть, они нам уже больше не нужны. Условия, конечно, немного не те, я это понимаю, но а, смысл в том, что данная коррекция, данная коррекция, которая у нас была где? В данном месте, началась в начале сентября, как и наша коррекция. Здесь, начало сентября, пошла коррекция, дошла до уровня Fibonacci 2.618, Зашла за трендовую линию поддержки и восстановилась То же самое ровно у нас происходит в данном месте Наша ситуация точно такая же Зашли за трендовую линию поддержки, дошли до уровня 218 и теперь ее тестируем То есть вполне вероятно, что мы с вами очень быстро восстановимся за это время И напоминаю, друзья, что это не сигнал, это мое видение мой обзор, вы смотрите э, меня и принимаете решение уже своей головой. Поскольку какого-то конкретного четкого 100% анализа не существует. Мы все только можем предполагать на основе истории и вероятности. И самое главное это управление капиталом, напоминаю. А теперь мы переходим в, в более локальную картину биткоина. Смотрите, что мы здесь видим. Движения очень странные и здесь сложно выделить какую-либо фигуру технического анализа. Тем не менее, если мы перейдем на альткоины, мы с вами увидим конкретную фигуру. Это голова и плечи. Голова и плечи указывает нам на смену краткосрочного тренда. То есть это фигура смены тренда, которая будет действовать только в случае пробития линии шеи. То есть нам нужно подтверждать пробитие линии шеи. То же самое у нас вырисовывается на копауде голова и плечи, дэш голова и плечи и так далее. Тем самым мы с вами можем сказать, что на биткоине также вырисовывается голова и плечи, хоть она и немного разрозненная. Здесь у нас находится линия шеи. Вот она. И в данный момент цена пробивает потихоньку эту линию шеи. И в случае пробития мы с вами можем рассматривать движение по потенциалу примерно, сейчас скажу до докуда, до уровня примерно 49 тысяч, где у нас находится та самая средняя трендовая линия Сопротивление. И далее в случае пробития линии шеи наша задача будет превысить эту трендовую линию, желательно протестировать и направиться дальше вверх. И вот либо при тестировании данного трендовой линии, но это нужно делать осторожно, поскольку трендовый линии субъективны либо при обновлении данного максимума, 53 тысячи, мы с вами можем рассматривать дальнейшее повышение по потенциалу. А вроде все, что хотел сказать, друзья, голова немножко кипит, поскольку мне нужно было все это по порядку рассортировать. И на этом видео под концу. Пишите в комментариях свое мнение о биткоине, пишите, о своем, что вы думаете насчет этого, друзья. Ставьте это видео пальцем палец вверх, если вы любите противно. Подписывайтесь на наш канал, еще подписывайтесь, у меня много видео, друзья. Всем желаю всего лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.